Ханна спрашивает. Уважаемая Ксения Евгеньевна, в одном из видео вы рассказывали, что в основе создания США лежал оккультизм. Насколько сильны сегодня эти оккультные организации в Соединенных Штатах Америки? Очень сильны. Очень сильны, потому что ни на чем другом Соединенные Штаты Америки не основаны. Уйдут эти системы, уйдут и Соединенные Штаты. Сразу рухнут. То есть они строятся именно на всех этих оккультных ритуалах. У них древняя природа в том числе и природа тех богов, которые сегодня уже упоминались, э -э Шумера-Акадского, Семитского, Угорицкого, Ханаанского пантеона. Э -э они проводят весьма рабочие, а подчас очень страшные ритуалы. Но тем не менее за счет этой, этой оккультности в Соединенных Штатах держится система, и за счет этой оккультности эта система стала именно гегемоном в этом самом мире. Но то, что произошло искусственно, а любое орденско-оккультное образование, это всегда искусственный процесс, который просто прилипляется как бы к какому-то информационному каналу, в данном случае авраамическому каналу. На аварамических каналах они себя построили. Всему когда-то приходит конец. Искусственное образование, как только закрывается канал, закрывается и то, что на ней паразитирует. Поскольку авраамический проект сейчас все. И сейчас происходит полномерное сворачивание, происходит полномерное сворачивание и этих орденских платформ, на которых построены Соединенные Штаты. И в ближайшее время мы с вами увидим обратный процесс формирования, то есть когда-то э, Соединенные Штаты формировались, федер федеративное государство, сейчас они будут распадаться на отдельные штаты, и потом, в общем-то, все, все это закончится, ну, логично закончится, всему отпущен свой срок, в том числе и этим Системам. Да, они много получили за счет правильно построенной ритуальной системы и правильно построенной э, схемы своего существования. Но поскольку, повторюсь, это образование искусственное, поддерживать его бесконечно невозможно, потому что бесконечно только жизнь. А все, что построено на смерти, оно имеет свои пределы.